Так, специально, Паш, для тебя самодельная печка на отработке. То есть вот этот маленький бачок заливается у нас отработка. Здесь у нас какая-то стоит трубка, инжектор. инжектор. А там внутри что-нибудь стоит, нет. То есть просто обычно труба, труба с, дырками. с дырками. Затем у нас идет коробочка, в которой находится змеевик. А, топливная система заполнена тословым, чтобы трубы не промерзали Наверху стоит электрический насосик в 1-300, я правильно понимаю. Какие 300 ватт? Ты что, там 0,3 ватта в час, ну, а, ну или там 300? Вот 200, но... 300 ватт. Наверху, естественно, у нас трубы, о, трубы плюс батареи. Ну так вот, собери сам, называется.